Я не из меня, да, я не из меня У меня есть только Я не из меня Я не из меня, да, я не из меня Смотри, как ясно это детка сильно тянет в этот бешеный трип, в этот бешеный три. Мы с тобой на балконе, ты в одном белье, стоим на холодном бетоне, ты и я в огне. Холод нас убивает, но ну а мы в темноте убиваем. <свист> я не изменяю, да, я не изменяю. У меня есть только она, я не изменяю. Я не изменяю, да, я не изменяю. У меня есть только она, она меня изменяет. Я не изменяю, да, я не изменяю. У меня есть я не изменяю. Я не изменяю, да, я не изменяю. У меня есть только она, она меня изменяет. Она мне изменяет, и я это знаю. Мое сердце разбито Навсегда Ночью звук Матаром мне звонит те на мне, о чем то горит Эй, малышка, звезды больше не над головой, я больше не твой Е не изменяет У меня есть окна, я не из меня. Я не из меня, да, я не из меня. У меня есть окна, нам не изменяет